Привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch Канал только о смарт-часах Сегодня подарок для обладателей часов Таких как Gears 2, Gears 3, Galaxy Watch Active 1, Active 2 и Galaxy Watch 3 Это часы, которые работают на Tizen OS На ViruS работают Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5 Если кто не знал Так вот, если вы обладатель часов на Tizen OS Тогда для вас подарочек Какой? Смотрите, будет ссылочка внизу в описании видео, вот к этому телеграм-каналу циферблаты и приложения. Это именно для TizenOS, но они в АПК-файлах. Кстати, кто не знал, можно э, файлы в формате GVT и Тпк. это именно формат установки приложений и циферблатов на часы под TizenOS, Переделать в АПК и устанавливать их просто легко. Не нужен для этого ни компьютер, не нужен ни Galaxy Store. Ничего не надо. Нужен только смартфон и часы, которые подсоединены к смартфону через Galaxy Variable. И все. Больше ничего не надо. Вы можете найти любой файл, если у вас есть, да, в формате GVT, и переделать его. Вот. По этой инструкции она будет кстати в описании видео. Это же инструкция о чем? Ну, допустим, смотрите. Идем и смотрим мы с вами. Вот все приложения, кстати, они вот здесь в архиве есть. Ну вот, клавиатурка. Смотрите, есть клавиатурочка полноразмерная для этих часиков. Вот так вот она выглядит. И мы ее сейчас установим. Она вот здесь в ВПК-файле. Что нам нужно нажать и установить их на наш с вами смартфон. В этот момент часы на Tizen OS должны быть подключены к нашему смартфону. Именно они. Потому что эта передача будет происходить. Нажали. Здесь а, пользу, а, подозрительное приложение. Не смущайтесь. Я как бы даю гарантию, что здесь нет никаких вирусов абсолютно. В, все равно установить. Дальше еще всплывет одно приложение. Установить приложение из неизвестных источников это уже относится к тому, чтобы устанавливать на часы. Нажали установить. Вверху у нас с вами а, всплывет такая вот информационная панелька о том, что приложение будет сейчас устанавливаться на часы ну, не всегда, но всплывает иногда всплывает, если приложение более-менее тяжеленькое а если легкое, то нет но в данном случае не всплывает теперь, значит, что мы делаем заходим на часы и смотрим в настроечки. где настройки? вот настроечки. дальше общие нам нужны общие общий вот общий ввод и клавиатура ввода пожалуйста вот у нас появилась клавиатурка мы ее делаем и теперь смотрим как она работает зашли <клёх> допустим в СМС нажали и теперь хотим ответить или хотим вот здесь написали нажали и пожалуйста вот клавиатурочка у нас появилась теперь я вам покажу это на примере циферблата сразу Клавиатурки-то не показал, что не было. Но вот циферблата у меня, смотрите. Сейчас тот, который я захочу установить, его здесь нет. Оставить мы с вами будем <coughs> вот этот вот циферблат. Вот этот вот циферблатик, он есть Samsung Store. Причем платный, но его не купить сейчас. Он стоит 89 рублей. 90, короче. Но вы его в России не купите, поэтому сможете установить его бесплатно вот так нажали на этот файл установить то же самое всплывает окошечко мы его с вами все равно установить здесь также внизу окошечко еще установить сейчас вверху вот пожалуйста всплывает окно вот это вот о том что идет передача именно на часы все на, на часы идет передача ожидаем файл уже больше чем Допустим, это клавиатурка, поэтому он высвечивается. Ждем, так, передача произошла. Теперь установочка какое-то время займет, он не сразу появляется. Вот сейчас я вам если буду показывать, то его еще нет, а вот он уже появился, видите? В начале самый первый. Нажимаем на циферблатик, даем ему естественно разрешениться и наслаждаемся вот такой вот, смотрите, красотища, а? Просто красотища. Здесь цвета меняются. Пожалуйста. Можно какой-то там, типа, галактики какие-то. И так далее, и тому подобное. Ну и много-много-много-много вот таких вот штук. Всяких разных. Поэтому здесь их куча. Проходите и пользуйтесь. В описании видео будет ссылочка вот на этот файл, как самому сделать АПК-шечку с GVT или ТПК. И также здесь же будет закрепленный. Приложение, вернее, видос о том, как устанавливать. Так что подписывайтесь на каналчик, не забывайте. Ваш лайк, ваш комментарий приветствуется. Пока.